У нас, значит, с утра подобная, значит, вещь, 10 марта у нас, 10... А, извините, пожалуйста, они могли бы вот здесь вот сейчас пройти а, Да, у нас вот прибыли двое ваших коллег, да, и сообщили, что им обещал кто-то деньги. Вот, Дмитрий Крайнев сейчас с вами там разговаривал на эту тему. Вопрос следующий. Смотрите, значит, у нас... Общественное движение ну, которое, вот, вот, например, вот этих вот людей координирует, да, но волонтерское в уставе это записано, соответственно, те, кто ну, координирует, являются являются участниками движения, они должны соблюдать устав. Вы на каком основании людям предложили деньги за участие в выборах? Я вам объясняю, да. я ранее объяснял, не знаю, как вас зовут. Михаил Соколов. Такая, очень приятно. Я с ребятами разговаривал то, что хотите про, по быть наблюдателем, они приехали сюда и здесь такая была путаница, их не зарядили, они сегодня должны были утром их ничего, я по поводу денег даже не спрашивал и нет. А можете подойти по пожалуйста? Да. Как вас зовут? Сергей. Вот ваш коллега утверждает, что никаких денег он вам не обещал. Почему вы вводите нас в заблуждение? Ну, обещал, а я вообще-то не обещал, не лично. Не обещал. Обещал. Я, я, сказал, что я все делал, должно было оплатиться. А? Я тебя не, не угораживаю, я тебя не угораживаю, не, не надо. надо. По поводу денег. Не, надо. Не, не, не надо, надо. Поработать, правильно. Побудьте. Поработать. Побудьте. правильно. Побудьте. Побыть да, наблюдателем. Все. По поводу финансового да, вопроса мы да. не решались с ними. Понятно. Ну, понимаете, да? И с Дмитрием да. и крайне тоже не решал и не отказывался от работы. Но ага. вот ситуация такая, что сейчас забрал обратно бумаги, угу, мне сказали угу, передать. Угу, вот угу. я обратно забираю спасибо. бумаги. Спасибо. Ага. Хорошо, пожалуйста. Ну, наши спасибо. Сироков... Да, вот еще вот, вот, вот, вот эти четыре веночки. Ага. И как бы, да, ваш... Да, все, спасибо. Копий, там, спасибо, да? Ребят, можно. У кого они, кому вы передавали? Их? Были. Дмитрий сейчас стали. уехал, да. Ну, да, они жаль не стали. Дмитрий, сейчас имея, сейчас их нет с собой. Вот, если Дмитрию сейчас позвоните, и тогда верните людям из документов копии. Они сейчас, сейчас, Потому что... Мы да? ну, посмотрим, раз Ага. Так, вот Сергей Константинович. Так, это кто у нас? Это поход Ага, одну минутку. Не все сейчас. Можно вот, свою возьмите, пожалуйста. Так, коллеги, ну все, тогда мы, вам, к сожалению, Давай, мы никак не сможем помочь. Я тебе сюда. хочу сказать, что ты бы лучше ехал бы на участке там бы снимал. Мы там мы тоже сейчас поси... мы там и сейчас да, тому... а здесь, там сейчас тоже поснимаем там людей. А здесь, блядь, что-то стоять. Да, что ну что поделать, да. Ну, Может, ну, мы борода, что, бордаж из этого сделать? Ну, От этого тоже. Нет, мы...